Итак, 11 часов, мы начинаем. У нас сегодня с вами налог на прибыль. Немножко поговорим и о бухгалтерском учете налога на прибыль, поскольку не так давно были изменения в ПБУ 1802 и, соответственно, внесли изменения в отчет о финансовых результатах. Тоже об этом обязательно скажу. Ну а начнем мы с возможности не применять определенные положения по бухгалтерскому учету. То есть вот эти критерии, которые вы здесь видите, они к налогу на прибыль, собственно, отношения не имеют. Они имеют отношение больше к бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности. Вы знаете, что в последнее время у нас очень много внесли изменений по бухгалтерскому учету. И мы с вами на следующем занятии будем смотреть ФСБУ 5, 6, 25, 26, применительно к налогу на имущество, конечно. Вот. И сейчас я хочу напомнить вам критерии малых предприятий, которые имеют право применять упрощенные формы бухгалтерского учета. Значит, здесь критерии такие, численность сотрудников до 100 человек, годовой доход по правилам налогового кодекса без НДС до 800 миллионов рублей и не более 25% уставного капитала принадлежит государству, благотворительным иным фондам, религиозным общественным объединениям и не более 49% ни малым, ни средним иностранным. А вот критерии обязательного аудита. Обязательному аудиту подлежат организации, у которых доход по правилам налогового кодекса за прошлый год превысил 800 миллионов рублей без НДС, или валюта баланса превысила 400 миллионов рублей, а также обязательному аудиту подлежат организации, которым аудит предписан законами, есть соответствующие законы для определенных организационно-правовых форм и для видов деятельности. Скажем, это акционерные общества, негосударственные пенсионные фонды, страховые и кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и так далее. Критерии надо учитывать за прошлый год, если решаем вопрос об аудите за год нынешний. То есть скоро мы уже будем проводить аудит за 22 год, и тогда критерии мы будем брать за 21 Всегда критерии берутся за предыдущий год. Итак, малые предприятия, не подлежащие обязательному аудиту, могут применять упрощенные формы бухгалтерского учета и сдавать в составе отчетности только две формы – это баланс, и отчет о финансовых результатах. Что касается первых ПБУ, вот этих 2, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 21, там прямо в тексте этих ПБУ сказано, что вот такие упрощенные компании, я сейчас говорю, естественно, не об упрощенной системе налогообложения, вы понимаете, я говорю об упрощенцах сейчас бухгалтерских о малых предприятиях, которые не подлежат обязательному аудиту. Вот эти упрощенцы бухгалтерские, они могут не применять совсем вот эти сложные ПБУ. 22-е ПБУ могут применять на 50%, процентов, я вам сегодня покажу, и могут не применять отдельные пункты, подпункты, абзацы новых ФСБУ. Об этом мы будем говорить в следующий раз. ФСБУ 5, 6, 25, 26. Итак, если говорить о 251 статье, это доходы по налогу на прибыль, которые не подлежат обложению. А прежде всего я отмечу под пункт 3.7 вот этой самой статьи 251. Это вклады учредителей в имущество организации, которое не подлежит обложению. То есть это может быть любое имущество, вещи 08, 10, 41. Это могут быть деньги, 51, это может быть прощение займа, 67 счет, кредит 83. То есть по протоколу собрания учредителей а при условии согласования этой позиции в уставе общества обязательно. То есть надо прежде всего начать с того, что заглянуть в устав. Может быть там есть эта возможность у общества получать вот такие вещи, вещи и права имущественные у учредителей. Может быть, там это прописано. Если там это не прописано, то надо прописать один раз и навсегда, что общество может получать от своих учредителей вот такие вот разные всякие имущества и имущественные права. Что касается примера, имущественного права, я вам приведу, во-первых, беспроцентный займ. Вы знаете, как плохо налоговая инспекция относится к беспроцентным займам. Я в прошлый раз об этом говорила, когда мы обсуждали статью 54.1, плохо относится налоговая, когда посторонние лица дают друг другу вот такие беспроцентные займы. У них главный аргумент то, что государ, не государство, а банки, банки бесплатно деньги никому не дают. Почему вы даете друг другу бесплатно деньги? Но если это учредитель, то он может подарить своей организации право пользования своими деньгами. То есть предоставить такой беспроцентный заем. А еще один пример. Учредитель может заключить с организацией договор суды что такое суда это безвозмездное пользование определенным имуществом определенной вещью то есть организация своей организации учредитель своей организации может предоставить по договору безвозмездного пользования определенный объект и организация не будет платить налог на прибыль Дело в том, что по суде, вот по этому безвозмездному пользованию, еще в четвертом году Конституционный суд прописал следующее, что у судополучателя возникает налог на прибыль. У судодателя возникает НДС, потому что это дарение имущественного права. Но только не в случае с учредителем. Налог на прибыль, я имею в виду, налог на прибыль с учредителем не возникает. Но если учредитель юридическое лицо, то от НДС уйти не получится. То есть здесь НДС всегда есть при дарении имущественных прав. Но зато организация уходит от налога на прибыль. Что касается счета 67, вот который вы здесь видите, я немножко хочу особо сказать, что если учредитель дает, все время хочется сказать дарит, но это не так, это неправильно, он не дарит, он вкладывает в имущество основные средства, материалы, товары, деньги, имущественные права, то организация налог на прибыль не уплачивает. Если же учредитель прощает своей организации свой займ давнишний, вот этот 67-й, то здесь надо платить налог на прибыль. То есть на, собирались ввести вот это изменение с 22 года, как антикризисное, что при прощении займа учредителям организация налог на прибыль не уплачивает. Но не состоялось. Уж не знаю, почему не состоялось. Состоялось другое изменение, о котором мы сейчас дальше с вами посмотрим. Значит, этот пункт 3.7, еще раз повторю, это в любые учредители в любой момент времени, независимо от доли участия в уставном капитале, в любой момент времени могут вкладывать в имущество общества все, что угодно, без последствий налоговых, то есть без налога на прибыль. А что касается подпункта 11 статьи 251, то он более строгий. То есть здесь э, перечислены подарки от учредителей с долей больше или равно 50%. Вот это не строгое неравенство ввели с 2020 года. Раньше здесь было строгое неравенство, больше 50% в уставном капитале. Сейчас не строго, то есть больше или равно. То есть это могут быть два учредителя по 50% с которыми можно заключать договора дарения, если это физические лица. С ними можно заключать договора дарения. И опять же на все, что угодно, то есть вещи, деньги, имущественные права, тот же самый договор беспроцентного займа, тот же самый договор суды. Только здесь кредит 91.1, то есть это доход в бухгалтерском учете, а в налоговом учете это не доход, поэтому возникает постоянная разница между бухгалтерским и налоговым учетом, если учредители вот дарят своей организации какие-то активы. А если это юридические учредители, юридические лица, ну, допустим, тоже двое, по 50%. Тоже хотят что-то подарить организации. Тут надо помнить запрет, который установлен на дарение между коммерческими организациями. То есть подарки могут дарить некоммерческие организации или физические лица без ограничений. Но между коммерческими организациями у нас дарение запрещено. Поэтому юристы придумали выход, они придумали вот с этими юридическими лицами, учредителями, заключать договора финансовой помощи, то есть не дарения, а финансовой помощи, то есть как бы маскировать вот эти договора дарения. И как показывает практика, это вполне получается. Это разные вещи, Марина. Дело в том, что вклады в имущество – это под подпункт 3.7. Это договора дарения не заключаются, и договора финансовой помощи тоже не заключаются. Тут достаточно протокола собрания учредителей, то есть вся разница в юридическом оформлении. То есть по проводкам здесь единственная разница, что вклады в имущество отражаются на 83-м, а дарение на 91-м. А в основном разница в юридическом оформлении. То есть первое – это протокол собрания учредителей, а второе, то есть под пункт 11, сопровождает договор. Договор дарения, либо договор э, финансовой помощи. Что касается суда и займа, как я уже сказала, то здесь никакой разницы нет. То есть и в том, и в другом случае заключаются либо договора, беспроцентного займа, либо договора с ссуды. Вот. То есть тут надо вместе с юристами эти подпункты еще разочек обсудить, пусть юристы подскажут, как лучше вот это все оформить и согласовать в уставе, и составить протокол собрания учредителей, и договора заключить какие, и поможет ли договор финансовой помощи замаскировать дарение, это вам лучше подскажут юристы. А я с точки зрения налогообложения скажу, что это действительно хорошее, хороший способ оптимизации по налогу на прибыль. То есть действительно статья 251 позволяет в этих случаях уходить от этого налога. А вот какие изменения антикризисные внесены в статью 251 в 2022 году. Во-первых, долг по кредитному договору или договору займа, возникший до 1 марта 2022 года, который простил иностранный кредитор, не образует доход. То есть хотели они сделать изменения, внести в подпункт 3.7, то есть распространить на всех учредителей вот это прощение займа, но в конечном итоге почему-то отказались от этой мысли и решили сконцентрироваться только на иностранных кредиторах. Ну так уж так. Не облагаются налогом на прибыль компенсация расходов компании в связи с COVID, если эта компенсация предоставлена государством и не считается доходом выплаты иностранному участнику, Действительной доли при его выходе в 2022 году из состава участников. Я вам напомню, что и выход из состава участников с выплатой доли, и выплата дивидендов в этом году, в 2022, была невозможна вплоть до 1 октября 2022 года. То есть был мораторий по банкротству. И. В этот период нельзя было выплачивать дивиденды и нельзя было выплачивать участнику при выходе действительную часть доли. Потом мораторий с 1 октября сняли. Вот. А в принципе, если до 1 октября организация хотела выплачивать дивиденды во что бы то ни стало, то она могла отказаться от моратория. То есть могла направить в Роспотребнадзор, по-моему, или Росфиннадзор бумагу соответствующую, что она отказывается от моратория. Но тогда государство говорило этой организации, что мы за вас ответственности не несем. То есть если вы в результате выплаты дивидендов станете банкротами, мы тут ни при чем. Государство вас предупреждало. Вот. Но с 1 октября этот мораторий уже закончился. А теперь давайте посмотрим исправление ошибок в бухгалтерском и в налоговом учете. И начнем со статьи 54 Налогового кодекса, пункт 1, абзац 3. Это не статья 54.1, которую мы в прошлый раз обсуждали, новая статья про налоговую реконструкцию. Эта статья достаточно древняя, то есть она уже существует в такой редакции с 2010 года. И она дает право, Организация переносить расходы по налогу на прибыль. То есть у организаций всегда возникал этот вопрос, ну, по крайней мере, с 2014 года точно. Почему мы можем переносить вычеты по НДС, чтобы избежать возмещения? И почему мы не можем переносить расходы по налогу на прибыль? Чтобы избежать чего? Убытка. Правильно, потому что убыток как и возмещение это плохо для всех это плохо для самой организации это плохо для проверяющих ее лиц это для всех плохо поэтому мы обратились вот к первой части налогового кодекса и нашли там статью 54 в которой сказано что если мы ошиблись в пользу бюджета, то есть в свою пользу нельзя ошибаться. Можно ошибаться только в пользу бюджета. То есть можно налог переплатить. Мы сегодня говорим о налоге на прибыль. Налог на прибыль можно переплатить. И исправить эту ошибку в периоде обнаружения. То есть не подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль. Замечательно, Минфин начал об этом писать еще в двенадцатом году. Даже когда период ошибки установлен, Минфин пишет, можно отражать прошлогодние расходы. То есть вся загвоздка изначально была вот в этом в этой части во первых. Видите здесь, во-первых, это возможно, во-первых, в случае невозможности определения периода ошибки. Но это невозможно. Так, вернемся к учредителям ненадолго, да, как я поняла. Учредитель 100% в уставном капитале может ли подарить ООО товар, который является его собственным для дальнейшей продажи? Есть ли ограничения по стоимости дарения? Будут ли вопросы со стороны ФНС? Учредитель, вы не сказали, единственное, Татьяна, он юридический или он физический? Это важно. Если учредитель физлицо, то здесь никаких проблем, никаких рисков абсолютно нет. То есть вы заключаете договор дарения, поскольку у него стопроцентная доля, это однозначно больше, 50% уставного капитала, он может дарить все, что угодно, без ограничения по сумме. Без ограничения. И здесь договор дарения заключается, никаких проблем. Я, честно говоря, ну я юристам, конечно, верю, юристы, они на то и юристы, вот, чтобы все маскировать своими, так скажем, договорными отношениями, вот, но я немножечко всегда опасаюсь, когда... По этому подпункту, по подпункту 11, мы работаем все-таки с юридическими лицами. Я немножко опасаюсь. Вот этот договор финансовой помощи, он мне не очень нравится. То есть здесь определенные риски могут быть. Но когда учредитель физическое лицо, здесь никаких абсолютно ограничений нет. Налоги, я уже сказала, налог на прибыль не уплачивается в силу статьи 251. Ведь статья 251, как она называется? Доходы необлагаемые налогом на прибыль. Пункт 11. Если у учредителя 100% в уставном капитале, мы с ним заключаем договор дарения, никакие налоги с этого не уплачиваются. Абсолютно. И поскольку это физическое лицо, то не уплачивается и э, не уплачивается и э, НДС. А вот что касается вопроса Марины, вот видите, задает, учредитель физлицо хочет подарить халаты, чтобы их потом реализовать. Смотрите, здесь есть ограничения в пункте 11 по выбытию товаров. То есть по сумме товаров нет никакого, да, понятно, по сумме нет никакого ограничения, а вот на продажу существует запрет. Посмотрите внимательно еще раз. Статья 251 под пункт 11. Запрет на выбытие, вы видите? Запрет на выбытие. Один год. То есть это не касается только денег. Деньги можно тратить, а все, что касается халатов и других товаров, здесь запрет устанавливается на выбытие. Может быть, лучше воспользоваться под пунктом 3.7, если вы собираетесь в течение года реализовать. После года можно, да, после года можно, а в течение года нельзя потому что пункт 11 предусматривает запрет на выбытие. Вот. Ну, давайте вернемся к переносу расходов. Минфин даже писал, что если у вас дебиторская задолженность, вы можете, если три года истекли уже по этой задолженности, то вы можете ее как бы положить на 97 счет и списывать постепенно постепенно списывать, в течение трех лет. Почему именно трех лет? А дело в том, что статья 78 предусматривает, что можно переплату гасить в течение трехлетнего срока. За пределами трех лет переплата сгорает. Поэтому на три года можно расписать вот эту дебиторскую задолженность, по которой уже истек трехлетний срок. И до 2021 года я все время относилась к этому переносу расходов скептически, честно вам скажу. То есть я говорила, что в статье 272 налогового кодекса, есть четкое указание, что расходы принимаются в том периоде, к которому они относятся. Все, точка. Никаких переносов расходов не бывает в налоговом учете. И мне говорили, а вот эти письма, я говорю, ну что это письма? И в 21 только году я изменила свое вот это скептическое мнение. Что произошло в 2021 году? Я вам напомню. В апреле 2021 года Верховный суд вынес определение в пользу определенного налогоплательщика, который попытался перенести расходы с убыточного 2020 года на прибыльный 2021. Мало того, что он перенес расходы, он еще перенес их с прибы с убыточного года. это вообще запрещено было всегда минфином минфин все время писал что э, при убытках этого делать категорически нельзя и вдруг они переносят с убыточного года эти расходы а верховный суд их поддерживает я всегда говорила что верховный суд я и вам говорила тоже в прошлый раз там тоже люди сидят там сильные юристы, да, но они тоже люди, они тоже могут ошибаться. Поэтому вот такая ошибка может стоить организации очень дорого, потому что налоговая это не поддержит. И вдруг 28 июля 2021 года, вот здесь вы видите это письмо ФНС, ФНС обобщает арбитражную практику по налогу на прибыль. Кстати, очень полезное письмо, я вам очень советую его почитать. От 28 июля 2021 года обобщает практику по налогу на прибыль и рекомендует налогоплательщикам и нижестоящим стоящим налоговым инспекторам всю эту арбитражную практику, в том числе и по переносу убытков простите, переносу расходов с убыточного 20 года. То есть в том числе то определение, которое вынес Верховный суд по этому делу. Потом, в двадцать втором году я уже читаю письмо Минфина и говорю себе, ага, при убытках этого делать нельзя. А потом я... так почитала внимательно это письмо и смотрю они аккуратненько обходят вопрос переноса расходов с убыточного года они в основном говорят в этом письме о том что нельзя переносить расходы на убыточный год то есть давайте подведем итоги можно переносить расходы фнс не против минфин не против можно переносить расходы с прибыльного года на прибыльный год, с убыточного года на прибыльный год, но нельзя переносить расходы с убыточного года на убыточный и с прибыльного года на убыточный. Вот такие можно сейчас сделать выводы из последней, скажем так, корреспонденции. Вот, то есть эти письма не ответы на чьи-то вопросы. Эти письма для всех. Поэтому ими можно пользоваться и нужно пользоваться. А почему я пишу особое внимание к кредиторской задолженности? Потому что если вы решили так поступать с дебиторкой, то есть переносить ее на три года, вам никто слова не скажет. Но если вы таким образом будете переносить кредиторку, это уже уголовная ответственность, извините. Потому что кредиторка идет в доходы, причем сразу и в полной сумме. Как только исполнились три года, или кредитор ликвидировался, или признан банкротом, вот вы однозначно сразу относите кредиторку в доходы. Никаких трех лет, естественно. А вот письмо... Минфина от 29 апреля 2019 года тоже по поводу переноса расходов в налоговом учете. Здесь говорится о ретро-скидке. И в третьем квартале, ну, допустим, 2021 года, хотя и сейчас это ничего не изменилось с прошлого года, Минфин, то есть продавец начислил НДС. Реализовав товар, 1200 сумма реализации, 200 сумма НДС. Покупатель товар получил в третьем квартале 41,60, 1968 кредит 19, взял НДС к вычету. В четвертом квартале продавец покупателю предоставляет ретро-скидку, так называемую, то есть уменьшает стоимость. Уже отгруженного товара на 360 рублей. Уменьшает стоимость, уменьшает НДС. А Минфин поэтому пишет, что раз продавец уменьшает в четвертом квартале доход, значит, в третьем квартале доход был завышен, значит, налог был переплачен ошибочно. Следовательно, это статья 54, можно без уточненной декларации прямо в расходы четвертого квартала отнести эти 300 рублей. Чего не скажешь о покупателе. Покупатель завысил расход, поэтому ему обязательно надо подать уточненную декларацию по налогу на прибыль и заплатить пени. Что интересно, вот я сегодня два таких вам примера покажу, и в следующий раз еще один. Когда НДС и налог на прибыль расходятся в разные стороны, они живут разной жизнью, потому что это разные налоги. А что касается НДС в этом примере, продавец покупателю выставляет корректировочный счет фактуру, и обе стороны освобождаются от уточненок по НДС. Из-за счета, корректировочного счета фактуры. Ни продавец, ни покупатель по НДС уточненки не подает. А что касается налога на прибыль, только что мы выяснили, что продавец может обойтись без уточненки, а покупатель обязательно должен ее подать. То есть НДС и налог на прибыль, видите как, разной жизни живут. Ничего в последнее время что-то у нас пошла нехорошая тенденция. Ну, понятно, сейчас бюджет просел, надо его пополнять. Налоговики хватаются за любую возможность это сделать. И вот что они придумали. В статье 265 Налогового кодекса в нереализационные расходы говорится о скидках, и премиях, которые продавец имеет право отнести в расходы. Но там речь идет именно о продавце, о продавце и покупателе. И э, налоговая, налоговая служба сделала из этого вывод, что на работы и услуги это не распространяется. Только на продажу товара, потому что продавец покупателю может продавать исключительно товар. А по работам, услугам там другие термины, там заказчик, подрядчик, исполнитель. Вот такие термины по договорам подряда или возмездного оказания услуг. То есть по, по услугам и по работам якобы скидки и премии предоставлять нельзя, но ну, может быть, и можно, но в расходы относить уж точно нельзя. Вот с этим надо обязательно спорить. Я думаю, прецеденты скоро появятся. Скоро Верховный суд что-то скажет по этому поводу. Пока это еще очень новая, новый возник, новая проблема. Я думаю, что наши юристы будут доказывать, что... Продавец может продавать что угодно, в том числе и товары, и работы, и услуги. То есть в 265-й статье понятия «продавец» и «покупатель» имеют широкое значение. Вот. И нельзя так цепляться к терминам, как это делает налоговая служба. Но, к сожалению, я все чаще вот натыкаюсь на такие комментарии чиновников. Пока это устные комментарии, писем я еще не видела. Естественно, арбитражной практики по этому поводу пока тоже нет. Но вот обратите внимание, если у вас работы и услуги, и вы предоставляете скидки или премии по этим работам и услугам, будьте аккуратны, готовьтесь к спорам. Я не говорю, что не надо, надо отказаться от скидок и премий, ни в коем случае, но готовьтесь к спорам, готовьтесь к возможному противодействию со стороны налоговой. Итак, Минфин пишет в письме от 24, 29 апреля 2019 года, что 54 статью применять можно. Все прекрасно. Так, Марина, уточните, пожалуйста, какая проводка, если товар в остатке при ретро-бонусе. Я что-то не очень поняла, я здесь все проводки привела. Ретро-бонус мы обычно по закону называем ретро-скидкой, потому что бонус понятия вообще в налоговом и в гражданском законодательстве у нас отсутствует. У нас есть понятие скидка и премия. и в налог, Налоги на прибыль 265 статья и в 154 статье по НДС. Так, смотрите, вы про покупателя, я поняла, спрашиваете. Вы спрашиваете про покупателя. Значит, у покупателя скидка любая и премия отражаются так, как здесь вы видите у меня на слайде. То есть, дебет 60, кредит 91.1. 41 счет не корректируется. Дебет 60, кредит 91.1. Если это скидка, то она облагается НДС. Почему я слово «бонус» стараюсь избегать? Потому что статья 154 очень четко проводит границу между скидками и премиями. Никакого бонуса там близко нет. Значит, или скидка, или премия. Скидка меняет цену товара, премия цену товара не меняет. Поэтому скидка облагается НДС. Премия НДС не облагается. Вот так написано в статье 154. Скидка отражается 960, кредит 91 и облагается НДС. Вот в этом примере. 991, 91, кредит 68. Только так, 41 счет не, не меняется. Если 41-й остался на складе в третьем квартале, вот что я поняла, что вы не поняли, что здесь написано, значит, если 41-й был продан в третьем квартале, тогда есть что уточнять по налогу на прибыль, понимаете, расход. Если расход был завышен, это происходит, если 41-й уже списан в третьем квартале. Если же 41-й остался на 1 октября, на складе, то есть он не продан, тогда уточненка не подается, тогда в дебет, в доходы, это не дебет, это доходы, относятся 300 рублей в налоговом учете. Если 41 остался на складе, на 1 октября, то есть он не списан в расходы, тогда уточнять нам нечего, тогда прямо в доходы, идет сумма 300 рублей это не дебет это доходы <простите>, простите что немножко не... да это доходы немножко не подробнее не расписала дать д это доходы так теперь вернемся к ПБУ 22 это в бухгалтерском учете мы посмотрим как исправляются ошибки в налоговом учете мы уже посмотрели, статья 54, если ошибка привела к переплате налога, то уточненка не подается, ошибка исправляется в периоде обнаружения. ПБУ-22, правило первое. Если ошибка обнаружена до подписания годового отчета, она исправляется с помощью тех же счетов. То есть 62,90 плюс-минус, если доход был занижен, Подается уточненка по налогу на прибыль. Если вот сейчас мы обнаружили занижение дохода в первом квартале, мы подаем сразу три уточненки за квартал, полугодие и 9 месяцев. Если же доход был завышен, то исправление происходит в текущем периоде. И 20,60 плюс-минус наоборот. Если расход был завышен, подается уточненка. Если занижен, то нет. Это 54-я статья. Правило второе. Если несущественная ошибка обнаружена после подписания годового отчета, уровень существенности выбираем сами в учетной политике. Я предлагаю статью 15.11 КОАП. Если отчет искажен больше, чем на 10%, штраф 5-10 тысяч на должностное лицо. То есть вот это искажение более чем на 10% критично. Нас могут оштрафовать. Значит, ошибка существенна. Так я считаю. 10% уровень существенности ошибки. И если ошибка меньше 10%, то дебет 91, кредит 02. Мы исправляем ошибку прошлого года. Допустим, доначисляем начисляем амортизацию по основному средству, в налоговом учете ошибку исправляем в текущем году, дебет 91, согласно последним рекомендациям Минфина и ФНС, и ПБУ 18 не применяем, потому что нет разницы. А если выявлен доход, несущественный доход 62,91, в бухгалтерском учете условный расход, дебет 99, кредит 68. В налоговом учете существенности ошибки быть не может. Поэтому подается уточненка, доплачивается налог и пени. И тоже дебет 99, кредит 68, как и условный расход. Но эта сумма доплаты, она отражается в ОФР, за пределами текущего налога. Я вам сегодня покажу ОФР и покажу, где показывается эта доплата. Строка 2460. То есть она не влияет на текущий налог, а условный расход влияет на текущий расход. Поэтому ПНД, постоянный налоговый доход, компенсирует возникший условный расход. Здесь невооруженным глазом видно, что я применяю метод отсрочки. Балансовый метод я вам сегодня покажу и расскажу, почему он мне не нравится. А это метод отсрочки. Старый, добрый метод отсрочки с 2003 года по ПБУ-18, мы его знаем. Правило третье. Если существенная ошибка обнаружена в период, между подписанием и утверждением годового отчета, то есть это очень короткий промежуток времени, буквально апрель-май в акционерных обществах, июнь, ну максимум 30 июня, отчет должен быть утвержден. В обществах с ограниченной ответственностью отчет должен быть утвержден до 30 апреля, то есть в марте мы его сдали всем учредителям в налоговую. В марте, а в апреле должны утвердить. То есть это очень короткий период времени. А тогда надо исправлять ошибку ретроспективно, 31 декабря, и представить уточненный баланс, уточненный ОФР, как будто ошибки не было. Налоговая инспекция была против вот этих уточненных балансов, пока не, э, не стала отчетность бухгалтерская электронной. То есть раньше мы посылали эти уточненные балансы по почте, теперь мы по почте посылать их не можем. И налоговая с этим смирилась. А вот четвертое правило – это МСФО в чистом виде. Минфин рекомендует задействовать 84-й счет для исправления ошибок, причем ретроспективно. То есть, если мы пропустили срок утверждения отчета и после этого исправляем существенную ошибку, счет 84 -й. Я лично категорически против. Вот. Но если уж такой приказ, никак нельзя его обойти, мы можем немножко схитрить. Я поэтому всегда бухгалтерам говорю, что старайтесь не ошибаться. Если ошибаетесь, то несущественно. То есть уровень существенности установить повыше, это всегда в ваших интересах. Если ошиблись существенно, то исправляйте ошибку вовремя, до утверждения годового отчета. Если же все-таки пришлось исправлять после утверждения, если аудит пригласили, скажем, в августе, то до августа месяца повременитесь с дивидендами. То есть договоритесь с учредителями, что дивиденды вы выплачивать им не будете до аудиторской проверки, до исправления существенных ошибок. Потому что смотрите сами, 84 счет ретроспективно, то есть 31 декабря, а в мае выплачены дивиденды. И что будет на 84, м будет полная неразбериха. Вот, поэтому с дивидендами стоит повременить, если э, вы подошли к четвертому правилу, к исправлению ошибок по четвертому правилу. Э, кстати, правила 3 и 4 малые предприятия могут не применять. Малые предприятия, которые не подлежат аудиту, о которых я сегодня в самом начале говорила, что это бухгалтерские упрощенцы, они могут не применять. Третье и четвертое правила то есть у них все ошибки несущественные, исправляются через 91 счет перспективно, то есть без ретроспективного вот этого пересчета. А вот как выглядит сейчас отчет о финансовых результатах, то есть тот его кусочек, который посвящен налогу на прибыль. Прибыль-убыток до налогообложения, дальше идет налог на прибыль общая строка и распадается эта строка на два слагаемых. Текущий налог на прибыль, который был всегда. Текущий налог сравнивают налоговики со строкой 180 листа 02 декларации по прибыли. Это было всегда. И появился новый термин, это отложенный налог на прибыль, который представляет собой э, сочетание ОНА и ОНО. Вот посмотрите эту формулу. Сальдо ОНА на конец периода плюс сальда ОНО на начало периода. Минус сальда уна на начало периода, минус сальда уно на конец периода. Получается отложенный, налоговый, отложенный налог на прибыль. Вывести эту формулу было тяжело, но применять ее очень просто, потому что она у нас в активе. Оно у нас в пассиве баланса. Все мы видим, все мы можем применить. А у налоговиков появилась вот эта контрольная точка. Они с радостью сравнивают отчет о финансовых результатах и баланс. Понимаете? То есть я всегда говорю, что глубже налоговики не пойдут, то есть туда в глубь смотреть, откуда у вас она, оно взялись, как вы их учитываете, постоянные это разницы или временные. Налоговая служба в этом не хочет разбираться. Она бы и могла, если бы хотела, но не хочет. Почему? Потому что там все очень сложно, а в смысле штрафов никаких практически. Никаких штрафов. Вот мы сегодня об ответственности еще поговорим за бухучет. Действительно, по бухучету у нас ответственность никакая практически. По аналоговому учету, конечно, ответственность уголовная в случае чего. А по бухгалтерскому учету никакая ответственность. Поэтому им неинтересно изучать эти сложности. Но то, что лежит на поверхности, то есть вот баланс, и отчет о финансовых результатах. Они сравнят, конечно. Декларацию по прибыли и отчет о финансовых результатах тоже сравнят. Это всегда они смогут сделать. Если к отложенному налогу прибавить текущий, получится расход по налогу. И вот во вчерашнем варианте ОФР, посмотрите, мы путались в знаках очень часто. То есть не понимали взять с минусом ОНО или с плюсом. ОНА тоже с минусом или с плюсом. Я рекомендовала проверку делать. По первой формуле прибыль до налогообложения минус ОР, минус ПНР, плюс ОД, минус, плюс ПНД и так далее. То есть нарисовать самолетик 99-го счета. Этот самолетик 99-го счета дает сальдо, которая отражается вот в этой строке 2400. Четко, абсолютно. То есть раньше мы прибегали к такому сравнению, к такой проверке. Теперь уже это не необходимо. А Почему? Потому что формула значительно упростилась. А прибыль до налогообложения плюс расход по налогу на прибыль, а получается чистая прибыль. То есть вот этот расход по налогу на прибыль, он всегда отрицательный, он всегда вычитается из прибыли до налогообложения и получается чистая прибыль. А что касается строки, в которой мы отражаем доплату прошлогоднюю, это строка 2460, она здесь после отложенного налога, перед чистой прибылью. Вот, посмотрите после отложенного налога перед чистой прибылью. Мы отражаем доплаты за прошлые периоды, недоимку, пени, штрафы. Они не должны влиять на текущий налог, поэтому они отражаются перед самой чистой прибылью. Теперь балансовый метод. И чем он мне так не нравится? У нас в учетной политике с 2020 года должно быть прописано, каким способом мы считаем налог на прибыль. Методом отсрочки, это старый добрый метод 2003 года, или балансовый, новый, 2018 года, простой как пряник, совершенно несложный, но абсолютно мне непонятный лично. Мы в течение года ОНА и ОНО, Отражаем, корреспондируем с 99 девятым. То есть при методе отсрочки с шестьдесят восьмым, а при балансовом с 99 девятым. И когда мы с 68-м отражали уна, уно, я могла, по крайней мере, студентам объяснить, кто кому должен, почему уна, почему уно. Кто кому должен в данный момент времени, мы в бюджет или нам бюджет. А здесь я как им объясню, здесь я только зубрить. Вот. Амортизационная премия – это ОНО. Продажа основного средства с убытком – это ОНА. Перенос убытков на будущее – это ОНА. А таможенные платежи, если мы списываем при приобретении основного средства по импорту, это ОНО и так далее. Нелинейный метод амортизации – это ОНО. Вот, то есть зубрить только или положить рядом шпаргалку и по ней работать. Понятие, понимания, вернее, никакого здесь не будет. Хотя разница вот этих оборотов по 99-му тоже дает отложенный налог. Но я рекомендую все-таки применять, выше указанную форму через сальдо. Условный расход, условный доход, ПНР, ПНД в учете не отражаются вообще. То есть 68-м счетом здесь отражается только текущий налог, который мы посчитали по декларации. Вот мы по декларации посчитали, строка 180 это текущий налог на прибыль. Все, дебет 99, кредит 68. Больше у нас на 68 ничего не бывает при балансовом методе. Поэтому я очень часто вижу, что бухгалтеры, они прибегают к помощи программы 1С бухгалтерии, где есть галочка, есть возможность поставить галочку «Балансовый метод с учетом постоянных разниц». Вот игра, игра, большая игра для взрослых людей. То есть учитывая, что проверяющим здесь недосуг, как говорится, им не нужно это все, Вот, что они не, не, не оштрафуют никогда за это, вот бухгалтеры начинают здесь большую игру. То есть как им проконтролировать и временные разницы, и постоянные, и при этом идти в ногу со временем они хотят. То есть они учитывают... ПБУ-18, налог на прибыль, по методу балансовому с учетом постоянных разниц. А я не против. Если им так нравится, контролируйте все. Пусть 1С им в этом помогает. А теперь по поводу 271 статьи и ПБУ-2. ПБУ-2, которое тоже маленькие упрощенцы могут не применять, ПБУ-2 имеет очень узкую сферу применения. Это строительный подряд, который из одного года в другой год переходит. То есть А271 статья, она имеет более широкий спектр. Это любые работы и услуги, которые переходят из года в год. Вот пример. Работа начинается в ноябре, строительная работа, заканчивается в феврале. И этапы не предусмотрены. Дело в том, что в 271 статье есть замечательная лазейка. Если работа не разбита на этапы. То есть если разбить работу на этапы, то все будет признаваться поэтапно. Доходы. Расходы НДС. И я считаю, что любую работу можно на этапы разбить. Ну а если этапы не предусмотрены, тогда будет виртуальный доход 31 декабря и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете. Виртуальный доход. В бухгалтерском учете он отражается по дебету 46 и кредиту 90 счета. И в бухгалтерском, и в налоговом учете можно применить один и тот же затратный метод. Почему? Объясняю. В методичке по 25 главе когда-то давно было два метода. Затратный и экспертный. Это налоговый учет. В ПБУ-2 тоже два метода. Затратный, а, простите, в ПБУ-2 затратный и экспертный, наоборот, а в методичке был затратный и равномерный. Ну и скажите, пожалуйста, кому придет в голову брать, допустим, в бухучете затратный, а в налогом равномерный? Зачем? Естественно, мы возьмем, и там, и там затратный метод, чтобы было как можно меньше разниц между бухгалтерским учетом и налоговым. Вот этот затратный метод, он сводится к чему? К пропорции. Предполагаемый доход по договору – 1000 рублей. Предполагаемый расход по смете – 900 рублей. Виртуальный доход обозначаем за x. И фактически затраты собраны. Что вы не понимаете, Марина? 560, дебет 20 счета. А дебет 46, кредит 90, это просто эксперты рекомендовали нам использовать вот этот самый 46-й счет. Он называется... Сейчас я объясню все, Марина, вы послушайте только внимательно. Значит, нет, нет, нет, никакого задвоения. 46 – это выполненные этапы по незавершенным работам. Вы до конца дослушайте меня, а потом уже будете не понимать. Значит, мы определяем х по пропорции. Получается 622 рубля по дебету 46 и кредиту 90. Потом в феврале по окончании работы – Определим фактический доход, то есть по дебету 62 и кредиту 90. Если у нас мы уложились четко в контракт, то здесь будет сумма 378 рублей. 378, то есть до 1000, понимаете, 622 там уже есть на кредите 90, чтобы не было задворения, вы правильно пишете, надо отразить 378 рублей. Но НДС начисляется с полной суммы. Да. Вот еще один пример, когда НДС расходится с налогом на прибыль. Ну и что? Это разные налоги. Почему они должны сходиться? Списываются прямые затраты все. дебет 90, кредит 20. И закрываем 46 на 622 рубля. То есть по дебету 62-го у нас 1000. Мы предъявили заказчику 1000 рублей. Часть списали раньше на 90-й счет, то есть образовали такой виртуальный доход, а часть сейчас фактический доход. Вот. Ну а НДС начисляется по фактическому, естественно, доходу, не по виртуальному. НДС – вирт, налог реальный. Вот чтобы этого безобразия не было, надо в договоре прописать этапы. Я считаю, что по любой работе можно расписать этапы. Это не проблема. Если брать услуги, тут уже ПБУ-2 не применяется. А 271 статья применяется по услугам если услуга длится из года в год. Ну, может быть, вы скажете, это достаточно редкий случай. но, допустим, стоматологическая услуга, протезирование, еще как может длиться из года в год. И этапы по ней можно предусмотреть. По протезированию, конечно. А вот если это транспортная услуга, машина выехала в декабре, приехала в январе. Вот здесь надо на кредите 90 в налоговом учете на 31 декабря сформировать доход. И будет у нас отложенный налоговый актив ОНА. 09.68. Потому что в бухгалтерском учете все будет списано в январе по акту. Вот. То есть если это услуга, если это образовательный процесс, который начинается в одном году, заканчивается в другом году, тоже на этапы его разбить достаточно тяжело. Но если можно, значит можно. А если у нас профбухгалтеры учатся, допустим, сначала у них сегодня право, завтра у них финанализ, послезавтра бухучет, во-первых, так интереснее учиться, и во-вторых, преподаватели не могут. От сих до сих прочитать бухучет, Потом от всех до сих право. Это могли бы быть этапы, но так не получается в жизни. Вот. И учиться, конечно, интереснее, когда сегодня право, завтра БУК-учет, послезавтра анализ. Поэтому учебу тоже разбить сложно на этапы. Тоже надо определять этот виртуальный доход. Ну а работы, я уже сказала, работы надо на этапы, конечно, бить. И тогда вы обойдете 271 статью. Ну а по строительным работам не нужно обходить 271 статью, потому что здесь и ПБУ-2 применяется, и 271 статья, и стыковка идет полная, то есть разница никаких не возникает. 67-й ФЗ. Это был антикризисный закон, принят в этом году. Мы его уже смотрели в прошлый раз по НДС. Мы его сегодня смотрим по налогу на прибыль, мы его в следующий раз будем смотреть по налогу на имущество и еще в следующий раз будем смотреть по зарплате. То есть закон очень и очень многогранный, он во все практически налоги внес свою антикризисную лепту. Ну скажем аванс по налогу на прибыль за первый квартал разрешили заплатить до 28 апреля. Но уплату налога на прибыль ежемесячно по факту можно было перейти с любого месяца 2022 года. Но я всегда говорила, если вы хотите перейти на ежемесячную, ежемесячную уплату по факту, то не забывайте про ежемесячную декларацию. Для IT-отрасли налог на прибыль 2022-2024 года обнулили совсем. И положительные курсовые разницы с 2022 года определяются только на дату завершения расчетов. С 2023 года такое правило будет действовать и по отрицательным курсовым разницам. Итак, какие счета у нас относятся к счетам расчетов? По каким, соответственно, на последний день месяца курсовые разницы в налоговом учете не определяются? Это счета 58, 60, 62, 66, 67, 71, 75 и 76. Вот счета расчетов я все перечислил. И если у нас в феврале 22 года, когда рубль очень сильно провалился, Продавец отражает доход в размере 1200 условных единиц, которые, как правило, приравниваются к доллару США, 75 рублей за доллар. 90 тысяч рублей. НДС в том числе начисляется 15 тысяч рублей. 28 февраля у продавца 1200 у Е уже по курсу 95. Рубль провалился очень сильно. Я думаю, поэтому ввели данное изменение в законодательстве. 114 тысяч рублей. Курсовая разница 62, 91, 24 тысячи. Только в бухучете. 62-й счет – это счет расчетов, поэтому на нем курсовая разница в налоговом учете не отражается. Отражается только в бухгалтерском. Отсюда оно, но по моему любимому методу отсрочки. дебет 68, кредит 77. В марте 22 -го года получили всю оплату, рубль еще провалился, то есть продавец, в виде сюрприза получил много-много денег, должен был получить гораздо меньше, 126 тысяч. И вот здесь курсовая разница в бухгалтерском учете образуется по 62-му в результате сравнения с 28 февраля, а в налоговом учете по сравнению с той датой, на которую возникла задолженность 62,90. 90 то есть, видите, по бухгалтерскому учету разница гораздо меньше. А по налоговому, я говорю, вернулись суммовые разницы. То есть их с 2015 -го года отменили, а сейчас они к нам вернулись в этом году. Вот. То есть вот эти 36 тысяч мы раньше называли суммовой разницей. Ну, сейчас этот термин не появился в налоговом кодексе, то есть мы считаем, что это курсовая разница, но по сути, по сути своей, она суммовая. То есть это разница между началом и концом, без промежуточных остановок, типа конца месяца. И ОНО мы списываем. И вот впервые в своей практике я вижу такой перекос. То есть у продавца ОНО, а у покупателя ничего. У покупателя должен быть ОНА, по сути, то есть зеркальность. Но здесь, в этом году, в 22-м, у покупателя ничего не возникает. Почему? Потому что у него отрицательные разницы и в бухгалтерском учете, и в налоговом, и на конец месяца. Вот в следующем году, в 23 и в 24 еще, у покупателя будет ОНА в этом примере, потому что отрицательные разницы у него тоже будут в налоговом учете возникать только на дату расчета, на конец месяца нет. То есть в этом примере я его переделаю под февраль 2023 года скоро, если рубль снова также провалится, то у покупателя будут отрицательные разницы. Ну, я посмотрю, как рубль будет себя вести, в зависимости от этого э сделаю, наконец-то, зеркальность. Потому что мне не нравится вот этот перекос, что у продавца ОНО, а у покупателя ничего, как-то это неестественно. Вот в следующем году все войдет в свое русло, в свою колею, а вот этой зеркальности, как я люблю. Здесь ОНО, здесь ОНА. Здесь у нас, здесь у нас. Так, вот закон 305 ФЗ. Я показываю на цифрах. Срок полезного использования основного средства, допустим, 24 месяца. Первоначальная стоимость 6 миллионов рублей. После 20 месяцев использования списано 5 миллионов. По норме 1,24. То есть сколько осталось ему работать, этому основному средству? Ну, очевидно, 4 месяца. Провели модернизацию на 2 миллиона. И дальнейшая амортизация исчисляется из суммы с учетом модернизации, то есть 8 миллионов, по той же норме 1,24. То есть осталось амортизировать не 4 месяца, а все 9 Раньше вот это все было прописано а, в письмах Минфина, и я все время говорила, что ну письма, ну и что, это не закон. А потом это, видите, уже попало в закон с 22 -го года, и я уже не могу от этого отмахиваться, говорить, что это неправильно, что это не так. Вот я уже говорю, что ну что делать, надо применять как есть закон. Зато с 23 -го года обеспечительный платеж не учитывается в доходах продавца и расходах покупателя. Вот такое изменение с 2023 -го года, то есть обеспечительного платежа по договору бояться уже не нужно. Все, спасибо за внимание. Все изменения по налогу на прибыль я вам рассказала. Немножечко про БУХ-учет. В основном БУХ-учет будет в следующий раз. Это применительно к налогу на имущество. Вот мы посмотрим с вами ФСБУ 5, 6, 25, 26 обязательно. Ну а если подытожить, вот когда я сегодня говорила о бухучете, о ПБУ 18 в частности, я обещала сказать, какая тут ответственность. А никакой ответственности. Статья 120 Налогового кодекса по реальным так скажем, активом, пассивом, хозяйственным операциям применяется. То есть ни ОНА, ни ОНО. В этой статье нет 120 налогового кодекса. А еще есть статья 15.11, КОАП. Ну, там могут оштрафовать, если вы, допустим, не укажете... Да, сегодня тесты будут. Если вы не укажете, он на и он но в принципе, то есть у вас отсутствует сальда по этим счетам 0,9, 77. Вот тогда теоретически могут оштрафовать. Но я себе не представляю такого налогового инспектора, который приходит и спрашивает, а где у вас 0,9, а где у вас 77, а где у вас 14 счет, а покажите мне 59 счет, наши любимые, да? счета. Вот я такого себе не представляю. Поэтому за забух учета ответственность чисто номинальная. Вот, то есть там пять тысяч, десять тысяч, чисто вот такая номинальная ответственность. Никого еще не посадили за забух 18 скажем так. Но если что касается налога на имущество то есть, если это 0,1 счет, 0,2 счет, вот тут налоговая все знает. Она тут носом землю роет. И все прекрасно понимает. И в ФСБУ 6, и в ФСБУ 26, и в ФСБУ 25. Тут налоговая, не, не надо говорить, что налоговая в этом ничего не понимает. Прекрасно понимает. Потому что это относится к 0,1 и 0,2 счетам, которые по-прежнему облагаются налогом на имущество. Вот, об этом мы поговорим в следующий раз, а сейчас спасибо за внимание всем. Если вопросы еще есть, пожалуйста, задавайте. Запись будет, тесты будет, будут. будут. Все будет. Ладно, если нет вопросов, тогда я с вами прощаюсь до 14 декабря.